Вы любительница морепродуктов и стараетесь всегда добавить эти ингредиенты в меню? Тогда рецепт, как приготовить фетучини с морепродуктами в сливочном соусе, внесет разнообразие в ваш рацион. Для того, чтобы приготовить фетучини с морепродуктами, вам необходимо немного креветок, приправы, пармезан и специальная паста. Блюдо можно приготовить для семейного ужина или праздничного стола, от такого соседства любые макароны приобретут вторую жизнь и позволит семье и гостям насладиться вкусовыми качествами и полезными для здоровья составляющими. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Перед тем как приготовить фетучини с морепродуктами в сливочном соусе, займитесь чесноком, очистите и порежьте его на куски. Разогрейте на сковороде сливочное масло, пожарьте в нем чеснок. 2. Приготовьте креветки, для этого залейте замороженные продукты кипятком, подержите в нем 5 минут, очистите креветки. 3. Уберите чеснок со сковороды, добавьте в масло креветки, обжарьте их на небольшом огне. 4. Через 5 минут к креветкам положите травы, сливки, Посолите и поперчите. Перемешайте продукты. Продолжайте продукты тушить до тех пор, пока соус станет густым. Через несколько минут добавьте в продукты сыр. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. 5. Сварите макароны. Для этого варите продукт, необходимое по инструкции время. Влейте в воду стакан холодной водой, Выдержите под крышкой 2 минуты. Слейте воду, уложите на тарелку макароны, положите креветки. Блюдо готово. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Вот из чего готовим блюдо. Креветки. 300 грамм. Сливки 35%, 100 грамм. Фетучини, по вкусу, или тельятели. Пармезан, 150 грамм. Чеснок, 3 зубчика. Сушеные травы, по вкусу. Соль по вкусу, перец, по вкусу, количество порций, 3. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Друзья, до новых встреч!